всем привет очередная игра которая open source открытые исходные коды которую сейчас попробуем собрать и, и, и, и запустить вот так что это за игра это open кстати давайте на вики хоть глянем что это такое вики блин вики Вики. Uh, так, это портированная версия известной игры Transport To Song Deluxe. OpenTTD является бесплатной свободной программой. Так, что это такое? Um, был преобразован в код C ⁇ с помощью десамблера, ничего себе. Вот. Короче, суть игры в создании и успешном развитии транспортного предприятия, которым руководит игрок. Развитие происходит благодаря извлечению прибыли, которая получается от за грузов. Наверное, довольно-таки интересная игра. Так, давай, до свидания, Вики. И нам, нам самое главное собрать и запустить. Все остальное нам не важно. Не важно. Так, смотрите. Git-версия. -версия. Вот, вот я открыл исходники. И что я увидел? Здесь CMake не используется. Но здесь используется Configure соответственно по идее мы сможем сконфигурить сконфигурить короче не знаю короче не знаю пока поставим а, выкачиваться git клон git клон понеслась и вот здесь в девелопменте не вот здесь вот здесь я вроде видел вид, видел видел видел видел configuration файл компайлин компайлин компания linux uh, используйте же make а тю блин это не то да вот linux unix uh, может быть собрано с использованием make huh. Но первым делом конфигур конечно же. Не, ну это мы сделаем. Это мы сделаем. А че тут какие зависимости? Libsdl и Allegro. Damn. Так, Libsdl понятно. Это, это по идее уже все стоит. Поддержка компиляторов Intel c Microsoft. Так, ладно. Ладно, вроде... О, так, ну давайте запустим конфигур. Конфигура. Ой, ой, ой, ой, ой. Так, что тут не нашло? А не нашло э, либо LZO. А читается как зло. Давайте, давайте синаптик запустим и в синаптике сейчас эту библиотечку быстро найдем дев uh, да дев нету окей okay. был не прав сейчас либо lzo так, так так так так так так давайте еще раз конфигур опачки опачки и по идее make должен был появиться есть появился make файл значит запускаем маке же 10 понеслась <клёп> Надеюсь, соберется без ошибок. Так, мы видим, игра написана на C. Ну, на Вики было написано, да, что а, был использован Disassembler, а потом аж это все на C. Короче, работа не маленькая. Но, видимо, игра того стоит. Значит, игра довольно-таки интересная. Так, да, какие проблемы? Тут должны быть какие-то Дата к этой игре или нет. Ну, обычно к играм, да, там, а, как дата то есть какие-то ресурсы которые почему-то надо качать отдельно вот почему-то инсталлатион он нам не надо шар не надо но что это такое о а и не хочу читать так так так free саундфайл. sound файл а вот тут наверное то, что нужно. Сёртпати. Блин. Как мне это не нравится, когда... Ну, а где бинарник? Вот тут, наверное. Когда надо что-то качать еще отдельно. Почему вы это не сделаете? А, почему вы это не сделаете? Ну да, как всегда. Что такое? Есть yes, download the graphic. А, нет, смотрите, она сама... Ух ты! Запустилась. Запустилась только ребятки мне кажется локализации э он -э -э. нет что-то слишком он ли сам. иди ты э -э -э. мне это не интересно Интерфейс. Э -э -э. интерфасе что в интерфасе что-то так мелко все ребята почему viewport о блин а если я закрою... Подождите-ка, ну как-то же здесь гамми-оптионс. Не, ну это гамми-оптионс. А, вот. Uh, English. А uh, Russian нету? Блин. Лангуаги. А тут Russian есть? О, oh, Russian есть. Давайте Russian. Есть, уже что-то получше, но... Но... Uh, Блин, разрешение экрана. Давайте такое... О! Надеюсь, Simple Recoder не залагает. Базовый набор графики. <coughs> так, Note сам, Ну, нету, потому что там что-то я увидел, написали. Типа, российский рубль, давайте. Размер шрифта. Двукратный. Да, пойдет. Автосохранение каждый месяц... Ну, это имеется в виду игровой месяц, вы не подумайте. Так, ладно. Ладно, по идее, наверное, игра того стоит. Смотрите. Ну, на C++ написано, можно будет понабирать кучу всяких анимаций. Так, так, так, так, так. Проверить а, онлайн-контент. А, ого. О, так тут можно все скачать, ребятки. А как скачать? Не хочет. А что вот это вот? Начать загрузку. Ну, как бы да, начать загрузку. А как? А, тут надо галочку. Короче, ребятки. А, а, а, а, а, а. Тут можно понакачивать. Давайте вот так вот, вот так вот, вот так вот. Скачать. Загрузка завершена. Круто! Смотри музыка давайте что-то не-не-не-не-не-не-не-не-не-не музыку еще музыку где-то тут музыка где-то музыка и скрипты короче тут много всего есть и я так понимаю ребятки это игра в принципе ну как бы не то что развивается но она поддерживается потому что это все ерунды не было бы просто Короче, музыку потом с, вы, думаю, сам не скачайте. Давайте новая игра. Новая игра, размер карты, средние... <coughs> дата, 50-е годы, давайте. Так, скролл работает. Нормалек. Кнопки вверх, вниз, справа, влево, вот я перемещаюсь. Нормалек. Так, ставим паузу, и мне надо, по идее, м -м, список городов. А субсидии, хорошо. Выбрать я это могу? Да, смотрите, я могу выбирать здание и смотреть, а что они делают? Что вот это за здание? Это завод, завод. Скот, зерно требуется. Скот, надо где-то скота набрать. <coughs> надо, надо. Как тут строить? Так, давайте правой кнопкой сюда. Ничего, левой ничего. Показать финансовую информацию, показать основную список. А, я ж типа зарабатываю за счет перевозок, правильно. А его знает. Короче, обычно просто надо э, пауза. Как с паузы снять? Пробел, что ли, или как? Вот, я снял с паузы. Э, большая скорость. Э, а, это по ходу эмулируется разные времена года. Да, вот смотрите: меняется, засевается все. Все засевается. Не, наверное, игру ускаривать не надо. Мне как-то надо тут что-то... Список автотранспорта. Короче, я такой игрок, если честно. Я думаю, вы сами со всем этим разберетесь. Но судя по тому, что она... Ну, как бы не то, что на топах. В Unix я не... Ну да, в Unix ладно. Не то, что в топах. Но эта игра на хорошем счету. В рейтинге а, игр а, под линук вот поэтому поэтому здесь довольно я думаю интересно таблица рекордов даже есть крупнейшие компании достигшие так а, ари играть игра наверное все таки надо здесь понакачивать всего с музыку и все такое и где-то в выбранном наборе отсутствует 5 спрайтов. И где-то по все равно здесь есть этот а, в обучение. Либо же это обучение, возможно, есть в в бинарнике, потому что, возможно, в Девелопменте, да, там может быть есть где-то настройки какие-то, в которых просто отключено это обучение. Но эта игра на хороших рейтингах, она, по-моему, на втором или на третьем месте по популярности. Вот, скорее всего, здесь очень ну, хорошая задумка, логика здесь этого всего. Вот. А графика это уже вторично. Короче, вот эта игра. Эти ссылки будут в описании к игре. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.